Я бы на твоем месте была счастлива. Я все взвесила и объективно готова уступить, Вася, только тебе. Другой конкуренткой разговор построился совсем иначе. Я вообще не понимаю, что делать. Родители никак не реагируют. Вася настроен серьезно. План не работает. Я себя чувствую дурой. Ну так, ну так и есть. <реклама> <реклама> Я про план. Про план, конечно.